всем привет на том же месте в тот же час весной я делился своими ощущениями и впечатлениями от эксплуатации и езды на ниве сегодня настало время рассказать и уделить внимание автомобилю благодаря которому в этом году удалось мне посетить немало интересных и труднодоступных с точки зрения паркетного автопрома мест Знакомьтесь. У вас Хантер 2014 года выпуска. Цвет белый, мотор бензиновый. Автомобиль приобретен в 2021 году с пробегом порядка 80 тысяч километров. Состояние на момент покупки обсуждать не будем. БУ есть БУ. С момента приобретения в этот автомобиль было вложено немало времени и сил. Сначала на приведение его в надлежащее техническое состояние, затем на доработки и улучшения, которые не окончены и по сей день. Список желаний и хотела, кто укорачивается, то обрастает новыми пунктами, этакий конструктор для взрослых мальчиков. В общем, совершенству нет предела. Но в случае с УАЗкой нужно быть предельно осторожным и помнить, что путь к совершенству здесь практически бесконечен и, не побоюсь этого слова, недостижим. Что я хочу этим сказать? А ровно то, что не нужно пытаться довести УАЗ до идеала. Это пустая трата времени и сил, на мой взгляд. Никто ведь не пытается довести до идеала, например, трактор МТЗ-80, больше известный как Беларусь. В первую очередь это спецтехника со своим назначением, а уже потом это средство передвижения и транспорт. Поэтому во главу угла здесь ставится исправное техническое состояние. И Озик в этом отношении не исключение. К приобретению этого автомобиля я готовился, благо в этом мне помогли люди. Опыт которых и объективный взгляд на многие вещи заслуживают уважения. Без того знания и понимания, которое они мне передали, я бы в автомобиле скорее всего разочаровался. Но по сей день, с того дня, как я стал обладателем этого маленького тракторенка, не перестаю отмечать для себя, что чаша весов все же перевешивает в сторону положительных качеств, которыми эта техника наделена. В первую очередь, это его проходимость. Истинный восторг и наслаждение испытываешь именно в тот момент, когда колеса касаются бездорожья. Признаю, что и по сей день я до конца не знаю возможностей этого автомобиля. И это меня пугает. Ведь из имеющегося арсенала средств самовытаскивания у меня лишь пара сентраков до да лопаты. Поэтому перед каждым серьезным препятствием приходится вспоминать народную мудрость. Ту самую, про джип и про трактор. Еще одно положительное качество – это простота и неприхотливость, граничащие с абсолютным минимализмом. Здесь нет мудреных узлов и агрегатов, километров, электропроводки и прочих вещей, которые приходится возить с собой, чтобы автомобиль дарил нам чувство комфорта и удобства. Не каждому такой минимализм придется по вкусу, я же от этого получаю огромное удовольствие и наслаждение. Автомобиль прост и понятен мне. Даже не имея многолетнего опыта автослесаря, автомеханика и автоэлектрика, УАЗик можно обслуживать самостоятельно. Было бы желание. К сожалению, простоту, которая долгие годы была присуща преемнику советского вездехода 469 серии, все же удалось испортить. Ложкой дегтя в бочке с медом стали современные системы управления – электронная дроссельная заслонка, электронная педаль газа и концевики тормоза и сцепления. И если последние хоть и могут доставить хлопот своей некорректной работой, но при этом и стоят не дороже свечи зажигания, то вот заслонкой и педалью Дела обстоят куда хуже. Не стану вдаваться в подробности. Скажу лишь, что приобрести в Zip эти агрегаты дело финансово накладное, а без них в дальней дороге чувствуешь себя неспокойно. Но суть не в этом. Не могу я совместить в своей голове железный топорный автомобиль с микросхемой размером со спичечный коробок, которая в состоянии превратить у вас в недвижимое имущество. Да, очень сложно спокойно, без особых эмоций вести повествование об УАСКИ. И речь здесь совершенно не о том, какой он есть. Речь о странных инженерных человеческих решениях, которые порой не поддаются здравому смыслу и простой логике. Например, решение по расположению и креплению запасного колеса. Ведь была же нормальная калитка на моделях с откидывающимся бортом которую вполне можно было бы оставить, несмотря на замену бортового исполнения вариантом с открывающейся задней дверью. В заводском стандартном исполнении запаска крепится к пятой двери через металлическую пластину и удерживается на четырех болтиках, всем своим весом буквально уничтожая замок и петли двери. По этой причине многие владельцы хантеров запаску попросту снимают, либо же переносят место его установки и крепления, например, на калитку, как это реализовано в моем случае. Но это уже считается переоборудованием, и такие переделки влекут за собой дополнительные расходы, связанные с узакониванием этих самых переделок и последующей перерегистрацией транспортного средства. В моем случае выбора не было, поскольку замок и петли двери уже были разбиты тяжестью колеса в стандартном размере. А установка колес большего размера весом порядка 45 килограммов вообще не сулила долгой жизни для задней двери. К теме странных конструктивных решений я бы также отнес недостаточно лифтованную заднюю часть автомобиля. Кроме того, что выглядит все это дело со стороны ужасно, так еще и хлопот доставляет немалых при полной загрузке авто. Чего хотели этим добиться, уменьшить центр тяжести или на деталях сэкономить, мне неведомо. Да и не хочу я этого знать, потому что в любом случае для автомобиля, предназначенного для езды вне дорог общего пользования, такое решение полнейший абсурд. Вот уж чего не удалось испортить в обновленном козлике это его владельца. С удивлением открыл я для себя совершенно иной мир человеческих взаимоотношений и взаимовыручки. У вас предмет внимания жителей удаленных мест проживания, поселков и прочих отдаленных от цивилизации уголков. Подметил для себя это я давно, но частью этого мира стал совсем недавно. Любая встреча на дороге, в поле, в горах – в лесах всегда была душевной и теплой, несла с собой новые знакомства и опыт. Страх сломаться где-то вдали от дома улетучился мгновенно. Стоишь с открытым капотом, попиваешь чаек, обязательно узнает проезжающий мимо собрат, все ли у тебя в порядке. А в любом поселке, как бы далеко не был он удален от города, всегда найдутся запчасти и умелые руки, чтобы вернуть трудягу в строй. Лишь за несколько выездов в этом году повстречал я много хороших людей, обрел новых знакомых. В основном, благодаря этому автомобилю. Одним словом, УАЗ сближает людей. Даже сотрудники Комитета национальной безопасности не стали исключением. Чего уж говорить о простом народе. Жалею ли я о своем выборе? Ни капли. Хотя этот выбор был сложен, и правда такова, что многих хороших знакомых, друзей и даже родственников я фактически потерял или утратил. Как оказалось, насмешливое и порой недружелюбное отношение к российскому автопрому распространяется не только на автомобиль, но и на его владельца. Остались лишь те, кто не встречает по одежке, для кого нет разницы, на чем ты ездишь и где живешь, а это, на мой взгляд, дорогого стоит». Поэтому, ни минуты не сомневаясь, выбрал бы этот путь вновь. Не из-за УАЗика, УАЗ – не конечная цель. Это лишь ступенька в жизни, которая делает тебя лучше, мудрее и сильнее. Весьма сложно в столь сжатом формате передать все те мысли и чувства, которые связывают меня с этим автомобилем. Поэтому получилось как-то сумбурное обо всем понемногу. Иначе этот рассказ будет бесконечен. Тем не менее, я всегда готов своим опытом и знаниями помочь, как в свое время помогли мне всем тем, кто сомневается, стоит ли ступать на этот путь. Одних этот путь отпугнет, других, напротив, заманит. Так или иначе, я буду рад любому принятому вами решению, ведь оно ваше. А правильное или неправильное, вам не скажет никто. У вас это автомобиль с характером. Это машина, которая будет ломаться, будет ржаветь и требовать к себе внимания. Но в беде в трудную минуту не оставит никогда. У вас как солдат, который всегда ранен, но не убит. У него свое назначение, о котором часто забывают, сравнивая абсолютно несравнимые вещи. Но если уж совсем не вдаваться во все сложности и тонкости автомобильной тематики, то достаточно запомнить слова одного уважаемого человека, которые, перефразируя, звучат так – Называть у вас плохим автомобилем вправе лишь тот, у кого этот автомобиль был в личном пользовании и эксплуатации. Все остальное – это пустая болтовня, которой нет смысла уделять свое время и внимание».